Друзья мои, здравствуйте! У микрофона я, Ирина Зыкова. Сегодня вторник, 27 ноября. По традиции я рассказываю до эфира о своем госте. Сегодня у меня, вы знаете, сегодня у нас будет такой, я бы даже сказала, интересный и такой, знаете, эфир. Сергей, здрасте! На сегодня вы ни за что не догадаетесь, кто. Это Николай Гуричев, друзья. Это... Поэт, поэт настоящий, который э, сегодня будет презентовать свою книгу в прямом эфире. То есть, э, да, не просто книгу, а сейчас вам все-все-все расскажу. Литературная Евразия. А уже в марте его книжка сольная будет на полках. Вы знаете, дорогие друзья, стоять наравне классиками и современниками высокохудожественной литературы, друзья. Получить книжку, именно которая Евразия литературная, это подарочная книга. Только через Николая Гуричева все контакты и ссылки на моих гостей будут... Привет, Андрей, да. То есть Николай Гуричев свои книги можно, конечно, через него заказать. Это ну... Просто поэзия, на самом деле, классное, не то слово. Вот, что еще касаемо... А, и книга «Литературная Евразия», ее совершенно не приобрести в магазинах у нас в городе, к сожалению. Только Москва и Санкт-Петербург шикуют и читают такую вот высокую классику. Сегодня мы будем читать стихи в прямом эфире, и я, и Николай Горичев. Я не знаю, вам показать его или, или еще не показывать, пока подержать интригу. Вот. И сегодня будет премьера романса, который написан на стихи Николая Гуричева. Но как складывался этот роман, как его записывали, кто помогал, кто играл решающие роли, конечно, мы все сегодня разузнаем и все узнаем. Дима, убавь, пожалуйста, эти роллы, блин! Я тебя прошу! Блин, ну это ужасная реклама, друзья. Так, кстати, сегодня после эфира, между прочим, я иду гулять, друзья. Но вы пока слушайте Ровно 200 20 на 104.7 мы включаемся. Так, кто тут у меня еще? Настя? Привет. Вот, задавайте вопросы для поэта. Вы знаете, я сталкивалась с таким, что многие мои знакомые, которые пишут книги, пытаются ее писать. Вот, что самое главное, пытаются писать. Многие мечтают ее написать. Может быть, даже у кого-то уже есть какие-то заготовки. Они не знают, к кому обратиться, чтобы ее напечатать. То есть, что немаловажно, какой издательский дом пойти. Николай Гуречев сегодня все расскажет, и, конечно же, когда будут ссылки на моих гостей уже ВКонтакте, можно будет задать лично ему вопросы, но ну, это уже в соцсетях, там вы как с ним будете договариваться. Он вам расскажет, каким путем он шел, сколько шишек он себе набил, все ли зажили, или еще некоторые есть. Так что, в общем, пока мы выключаемся, но я сейчас быстренько покажу Николая Гуричева одним краешком глаз увидели, друзья мои. Он уже здесь. Мы готовимся. Что-то сегодня как раз но у нас в студии сегодня жарко. Ну все на связи. Я вас люблю. Целую двадцать ноль-ноль